Эстетическая привлекательность, экологичность дерева, бесконечность дизайнерских решений, функциональность и долговечность – все эти качества принадлежат домам из оцилиндрованного бревна. Сейчас такие дома получают все большее и большее распространение в жилом и дачном строительстве. Вы можете не поверить, но все это можно сделать с помощью одного станка – оцилиндровочного станка os 1 группы компании «Тайга». Для того, чтобы показать все возможности оцилиндровочного станка, с его помощью решено построить небольшой домик из оцилиндрованного бревна. Составлен проект, закуплены в нужном количестве подходящие бревна и напилены по длине согласно размерам, указанным в проекте. Остановимся поподробнее на устройстве станка и некоторых нюансах его настройки и эксплуатации. Оцилиндровочный станок представляет собой простую, но вместе с тем удобную и надежную конструкцию. Это жестко закрепленный на горизонтальной поверхности рельсовый путь из швеллера и двигающаяся по нему пильная рама. В начале рельсового пути смонтирована передняя бабка. Ее через редуктор с помощью клинового ремня и набора шкивов вращает электродвигатель подачи бревна. Набор шкивов позволяет методом перестановки ремня между ручьями выбирать оптимальную скорость для обработки любого типа древесины. При вырезке чашек, укладочного паза и компенсационного пропила вращать бревно не нужно, поэтому фланец бабки может фиксироваться специальным штифтом-фиксатором. С другой стороны бревно зажимается задней бабкой, которая жестко закрепляется на рельсовом пути в зависимости от длины обрабатываемого материала. Задняя бабка имеет возможность поперечной регулировки с помощью винтов для более точной настройки соосности центровки бревна. Для настройки соосности необходимо ослабить три болта крепления основания задней бабки. Со стороны, где находятся регулировочные винты, ослабить контровочные гайки на регулировочных винтах, подвинуть основание задней бабки в нужном направлении и снова затянуть контровочные гайки и болты. В нашей комплектации с приводом перемещения рамы к основанию крепления задней бабки смонтирована площадка для срабатывания концевиков, которые расположены на пильной раме. С помощью концевых выключателей движение пильной рамы прекращается при достижении конца бревна. Вторая площадка смонтирована в начале рельсового пути для остановки пильной рамы после ее возврата в начало бревна. С правой стороны рельсового пути натянута цепь, с помощью которой осуществляется перемещение пильной рамы при обработке если комплектация включает в себя электропривод перемещения рамы. Рама представляет металлическую конструкцию, на которую смонтирована пильная каретка, щитки управления и электродвигатели привода пилы для пропила компенсационного паза и привода механизма подъема каретки. Пильная каретка удерживается на раме с помощью винтовых валов и опорных роликов, которые позволяют двигаться каретке в вертикальном направлении. На каретке смонтирован электродвигатель привода-фрезы. Подъем каретки осуществляется с помощью двух винтовых валов, синхронно вращающихся от электромотора с помощью цепной передачи. Вращение передается через редуктор, который имеет специальную срезную втулку из текстолита для предотвращения серьезных повреждений передачи. Натяжка цепи привода осуществляется с помощью натяжного ролика. Существует комплектация, например, с бензиновым двигателем, где подъем каретки осуществляется вручную с помощью рукояти, для которой предусмотрен специальный баз. Контроль за высотой подъема каретки осуществляется с помощью линейки, закрепленной вертикально на пильной каретке. Отмечаем на линейке середину укладочного база. Это высота кончика, фиксирующего жало передней бабки. Подъем и опускание каретки в комплектации с электрическим приводом подъема производится тумблером, расположенным на электрошкафе в верхней части рамы. Поперечное движение фрезы производится вручную, с помощью рукояти, расположенной сбоку. Линейка, расположенная горизонтально, помогает выставлять необходимую глубину монтажного паза и чашки. Для удобства работы поставим отметки и на этой линейке. Основной пульт управления расположен в верхней части станка, он отвечает за включение, выключение, вращение фрезы и подачи бревна. На пульте также расположена кнопка аварийного обесточивания станка, а также индикатор подключения к сети. В нашей комплектации присутствует электропривод перемещения рамы, поэтому установлен дополнительный щиток управления, предназначенный для контроля движения пильной рамы. Он позволяет выбирать направление движения рамы и скорость прохода. На нем также присутствует индикатор сети и кнопка аварийного обесточивания станка. Скорость движения пильной рамы вперед выбирается одна из нескольких возможных с помощью регулятора. Скорость движения назад одна, самая быстрая. Переключателем вперед-назад выбирается направление движения пильной рамы а тумблер «Пуск-Стоп» включает или выключает, соответственно, электропривод перемещения рамы. Самые главные элементы от цилиндровочного станка – это фрезы. Именно с их помощью производится первоначальная обработка древесины, чистовая обработка, пропил монтажных чашек и пазов. Она может быть двух размеров для разной толщины бревна. Трехфазный электромотор, вращающий фрезу, установлен на каретке и имеет мощность 7,5 кВт. Приводной вал фрезы имеет две точки смазки в обоих основных подшипников, позволяющих с помощью пресс-масленки добавлять смазку в подшипники. Электродвигатель для пропила компенсационного паза является опцией и оснащается диском диаметром 200 мм. Он оснащается своим пультом управления, расположенным сразу над электродвигателем. Приступаем к обработке бревен. Перед тем, как установить бревно на станок, необходимо сначала разметить центры торцов бревна. Проводим два или три максимально возможных диаметра на каждом торце. Точка их пересечения и будет центром. Ручную или с помощью кран-балки устанавливаем центр бревна сначала в переднюю бабку, а затем, придерживая бревно, направляем в другой центр бревна конус жала задней бабки. Поворачивая рукояти на задней бабке, закрепляем бревно на рельсовом пути. Во время черновой обработки снимаем кору и предварительно выравниваем бревно. Фреза подводится таким образом, чтобы обработку производила нижняя часть фрезы. Чтобы не перегружать станок, необходимо контролировать толщину снимаемого слоя и при необходимости его уменьшать. Черновую обработку следует произвести несколько раз до тех пор, пока бревно не будет полностью очищено от коры. Когда до заданного размера остается 3-4 мм, производим чистовую обработку. Для этого фреза подводится к обрабатываемому бревну сверху и работает нижняя часть фрезы. Для пропиливания монтажного паза необходимо зафиксировать бревно от вращения. Через одно из отверстий во фланце передней бабки фиксируем его штифтом. Монтажный паз пропиливаем вдоль всего бревна. Для вырезания монтажной чашки зафиксируем раму от перемещения с помощью еще одного штифта. В зависимости от задач, монтажные чашки могут находиться на любых расстояниях от торцов бревен. Поэтому рельсовый путь поставляется без отверстий. Их необходимо самостоятельно просверлить в рельсовом пути, выбрав нужное расстояние от края бревна до каждой монтажной чашки. Чашка выбирается нижней фрезой. Размечаем на бревне расстояние до центра второй чашки, подводим туда пильную раму и снова ее фиксируем. Делаем еще одну монтажную чашку. Для пропиливания компенсационного паза переворачиваем бревно на 180 градусов. Он необходим для того, чтобы бревно во время своего усыхания треснуло вдоль этого пропила. Бревно готово! снимаем его со станка. Вот так цилиндруются почти все бревна для нашего домика. Дополнительной обработки потребуют только бревна, которые образуют дверные и оконные проемы, а также бревна, которые будут служить опорой для пола и перекрытий потолка. Ее мы сейчас и сделаем. Размечаем дверной проем и снимаем слой дерева в этом месте. Нижняя и верхняя часть оконного или дверного проема отличаются только расположением места, где производится обработка. Вырез в бревне, на который будут ложиться половая и потолочная доска, выбирается аналогично пропилу монтажного паза, но только нижней частью фрезы. Остается украсить домик элементами декора. И в этом тоже поможет наш оцилиндровочный станок. Так как в нашем случае есть такая опция, как привод перемещения рамы, мы изготовим винтовые столбы, которые будут поддерживать крышу на веса нашего домика. Обычным способом оцилиндровываем бревно, затем переставляем клиновый ремень подачи на более медленную скорость вращения бревна. Обрабатывать будем той же самой частью фрезы, которые выполняли монтажный паз. Включаем подачу вращения бревна и одновременно движение пильной рамы вперед. Получается бревно со спиральным следом. Это наш стол. Заметим, что перед началом такой обработки необходимо строго определиться с глубиной винтового следа. Повторить операцию, скорее всего, не получится. Второй раз одновременно включить движение пильной рамы и подачу бревна очень трудно. В заключение необходимо высверлить места под эти самые столбы, опять же с помощью нашего универсального станка. Наш материал для строительства домика готов. Нам остается только из обработанных бревен собрать домик.